В каких случаях можно бить женщин? Я не знаю, я не, не замер. Ты чё делаешь? Гранату нашел, разбираю. Ты чё бнулся? Она взорвется! Да похуй, у меня еще одна есть! Я вообще всех своих баб взял одной сказкой. А меня не возьмешь! Ну конечно не возьмут, ты же не как все Ты же лучшая, ты же неповторимая, ты же особенно. Ты что, не, не сфоткала, У тебя ковид Да? Да Блять. Да я забыла, я думала... я, я что-то... Я вообще... Или как? Фу, блин! Здравствуйте! Вообще я летела с мы... Лечу, полечу смысл. А, все. А сейчас мы проверим, действительно ли хлороформ усыпляет человека, как в фильмах. Не повторяйте этого дома. Вот, смочили тряпочку. <свы> <свы> да вот, видите, ничего. Ирк, я слышал, ты с мужем рассталась. Почему? А ты бы смог жить с человеком, который курит, пьет, матом ругается, иногда дерется, дом не ночует? Конечно нет. Так вот он не смог. Ну как тебе? Бля, духовка вообще офигенно готовит. Ты чё, оху... Так а какая разница, кто я по знаку зодиака? Если я раком стану, то совместимость будет процентов. Ну, Олег, ну! Давай, давай. Тоже мне, феминистка, блядь. Дорогой, не хочешь тяпнуть соточку? Хочу. Ну тогда собирайся на даче, только тяпку не забудь. На чашечку кофе? «Не, ну на чашечку кофе я не встречаюсь. Будь мужиком, позови пожрать». Я бы рекомендовал побыстрее копать. Да, потому да, а что да, на 2, да. на 3, наверное. Нас да, да. люди ждут. Сейчас я вас снегом обсыпаю. <свят> <свят> <свят> бампер, пожалуйста, не вербуньте. Ну овощ, и я бы хотел. Это новая накладка. Коллеги, коллеги, экспедиционная экипировка. Экспедиционная, молодец. Коллеги, как думаете, надумка? Она подготовилась. Вот так работает профессионал. Коллеги, может быть, чайку пойдем попьем? Да, чай можно. Неси термосферную. Ух, какая попка. Ну что там долго еще? Да минут 15-20 и заканчиваю уже. А рассчитаться как можно? Как вам удобно? Аналом можно? Чем? Ну, наличными. А, конечно, да, можно. Странный сервис. Ну что, пришло время постричь ногти. Папа, послушай, а где. За что? Ху... Ай, бля. Все заебись, Сазан, блядь, килограмм на 10 Кто не успел записать рецепт, показываю еще раз, раз, сделаем Раз, раз, один, детям, второй, жене, закрываем а? Какой пельмень Ты на яйцо похожа за волосами, с ошибками, еще пишет, вообще не стреляет было ну, обидно, что сказать-то, если жидко-то... Oh что я не могу понять, не какой-то он холодный. Ну, я вот так и знала, что он упадет. Холодная же земля. Варежки одеть. Все, ладно, Федь, я пошла. Как замерзнешь, тоже приходи. Ну, меня, видите, идет процесс в голове. Я бизнес-модель просчитываю. Я не поняла, ну признавайтесь, то, блядь, он вот там на унитазе, на очке, блядь, у вот такой крутяш нахуй оставил. Это поляки. А вы заметили, что самые большие проблемы в жизни мужчины начинаются обычно с фразы «я тут подумала». Успел. Вот сварил себе супца немного с бараниной. Как определить, что вы начинаете богатеть? Это когда вы ложите не один пакетик чая на двоих, а каждому ложите по пакетику. Значит, богатство уже не за горами. Ты очень спасу. Так, прикольные носки. А, олени гибутся. А знаете, в чем прикол? Что у оленейки рога не растут. 159 рублей. Извините, я деньги забыла. Куда mm -hmm. вы меня везете? Что вы себе позволяете? У меня трое детей. У меня 40 кроликов. Давай рви траву и складывай сюда. Жрать прекрати. Покажи сейчас мне рот. Сфотографирую, покажи рот, что он пустой. <смех> <смех> <смех> М -м -м. <смех> мам, он уходит, мам. Скажи, пусть хлеба купит. Нет, он навсегда уходит. Хуй с ним, поедим без хлеба. Надо проехать еще один. Да я не могу, я спать хочу. Спать. Вы поймите, от этого предложения невозможно отказаться. 100, 100. Давай говори, стоп, стоп. У меня такой умный муж. Я ему позвонила с телефона подруги. Он сказал Да, любимая. Он сразу узнал, что звоню я. А шо это мой любимый муженек футбол не смотрит или бокс? Я тебе купила креветочки, твой пивасик, любимый. Бля, сильно. Фара, капот и бампер. А ты что делаешь? А? Ну что, воду пьем. Какую ты воду пьешь? Время 2 часа ночи. Ты пирожное жрешь да 2 часа ночи. Два часа ночи ты жрешь пирожное? Да нет, это вода. Два дня я сидела на жидкой диете, пила только жидкой. В смысле, я бухала? Что ты мне подаешь на 14 февраля? А ты что? Давай вместе. Раз, два, три. Не? У! Саш, а что тебе в девушках нравится? Ну, грудь и попа. А на лицо тебе насрать? Не надо. Недавно прочитал, что в Древней Греции девушки отдавались мужчинам за яблоки. Вам ничего это не напоминает? Ливку или нывку? Такая карта... Нет, та это карта Джокера, она действует на все просто. Не, серьезно, основатель банка Бебра. Я говорю, нормальную карту давай. Это карта Джокера. Да? Ну иди, Джокеруй другим местом. Да? Ты да. не проджокеруется? Нет. Вообще надо понимать, что если вы передвигаетесь в гражданском автомобиле и по вам начали стрелять, это уже куёво. Значит, что-то в своей жизни вы делаете не так. Вы такие тупые, возьмитесь уже за голову. Ну, мы взялись. Уже а изменилось? Не знаю. Саш, смотри, mm -hmm. я совсем не потолстела. Mm -hmm. Как 8 лет назад это было мне в пору, так и до сих пор как раз. <смех> вот какой я тебе шар подарил, да? <смех> вставай, вставай. Ребенок, ребенок. Что, сделать? <смех> Уже сделанного надо в школу отвезти. Сегодня хочу рёбочки сделать. Меду. Цукини там, листово. Нахуй эту, блядь, готовку. Сказочные твари. Не будьте как дома. Вам тут официально не рады. Это факт. А я сегодня провинилась и готова понести наказание. Не всё, что Чего? Ты ни чем-то не виновата, ложись, спать. Мужики. Если ваша девушка зовет вас кися, Зая, котя, мотя, то это еще не значит, что она вас любит. По-настоящему любящая женщина будет звать вас жрать. Я так могу Понимаешь, с точки зрения парадоксальных эмоций математических мотиваций, не каждый индивидуум способен воспринимать олигархическое проявление в области тирании социума. Чего? Пошел нахуй. Блин, Анют, слушай, а что ты никогда не говорила, что у тебя есть сестра? Какая сестра? Очнись, у меня нет сестры. Ну а о ком же твоя мама весь вечер говорила: моя красавица, да моя красавица. Я когда первый раз свою жену увидел, ну, молоденькая такая она была, я думаю, повезет же вот тому мужику, за кого она замуж выйдет. Но мне как бы к себе вопрос. Ну, подумал да подумал, ну иди дальше. Что ты жениться-то полез, блин? я! Просто посмотрите. Вот так помада мажет. А вот так вот мажет не помада. Блять, Ирина, ёб твою мать. Мась, извини, я машину поцарапала. Привет, Сири. Как на французском будет охота на сов? На французском языке охота на сов будет. Сейчас Девочки, я такая счастливая. У меня такой заботливый муж. Он не мог позволить, чтобы его любимая сидела без денег, взял и нашел мне работу. ребятки привет, я пришла. Привет. А что, ребенок ест из собачьей миски? Это не собачья, это кошачья. Слава богу, ты пришла. Ай, блядь! Девушка, вы мне так понравились, может быть, встретимся вечером? Да я замужем, какой вечер? Ладно, здесь. Давай днем. Ну, Дим, блин, я работаю, ну ты не понимаешь, а? В жопу сейчас ты засунул? А ты правда настоящий мужчина? Конечно А скажи что-нибудь на мужском Посмотрим